Всем привет! Сегодня расскажу об одном из способов создания простого 3D текста. Напишите в комментарии, о каких инструментах вы бы хотели, чтобы я рассказал, и, возможно, следующее видео будет об этом. Итак, на панели инструментов находим инструмент стиль и заливаем наш холст абсолютно любым цветом. Я выберу вот этот. Вы можете воспользоваться градиентной заливкой, сделать красивый фон. Далее переходим к инструменту текст нажимаем и пишем какой-то текст я напишу так. я напишу apple далее выбираем шрифт нашего текста шрифты с рукописным письмом будут выглядеть поинтересней но я все-таки остановлюсь на вот этом шрифте так сделаем Текст побольше до 4 пикселей. Так, шрифт почему-то не выбрался. И выбираем цвет. Тоже на ваш выбор. Я выберу вот такой вот темно-синий. Далее нажимаем конвентировать фигуру. Затем преобразование. И на вспомогательные панели выбираем наклон объекта по вертикали и горизонтали хватаем средний квадратик с правой стороны текста и тянем вверх пока угол не достигнет 4 градусов следующее что нужно сделать это добавить обводку к тексту чтобы 3d эффект создавался с более широкой версии текста переходим к инструменту стиль нажимаем добавить стиль выбираем штрих выбираем пипетку добавляем штрих такого же цвета, выбираем такой же цвет прописываем ширину 20 пикселей следующий шаг потребует немного концентрации но это тот самый ключ к 3d полосатому образу нам нужно скопировать слой 27 раз и переместить каждую копию вниз и вправо на один пиксель здесь нам поможет сочетание клавиш command j для дублирования текста то есть мы дублируем наш текстовый слой с помощью сочетания клавиш и перемещаем эту же копию вниз и вправо на 1 пиксель. Отменим три последних действия. Перед тем как приступить к дублированию, увеличьте масштаб до 100%. Дело в том, что при более низких уровнях масштабирования клавиши со стрелками подталкивают объекты более чем на 1 пиксель. Чтобы установить масштаб на 100% используйте сочетание клавиш Command 1 или воспользуйтесь ползунком верхней части экрана. Итак, повторяем этот процесс, пока у нас не будет 28 текстовых слоев и не забываем каждый новый слой перемещать по диагонали стрелками вниз и вправо. Вы также можете экспериментировать с разной толщиной, создавая больше или меньше копий. Дублируем текст 28 раз, масштаб 100%. Следующее что нужно сделать это превратить все наши дубликаты в один, выбираем 27 дублированных слоев, то есть в общей сложности у нас получилось 28 копий, мы выбираем предпоследний слой, то есть нижню, нижний слой мы пока не трогаем, далее зажимаем клавишу shift и выбираем наш последний слой, 27 слоев выбраны, далее зажимаем клавишу Ctrl. Кликаем по тачпаду и нажимаем «Слить фигуры». Еще раз нажимаем «Ctrl», «Тачпад», «Объединить компоненты фигуру». Назовем слой «Синий». Далее перемещаем его под слой «Apple». Слою «Apple» присваиваем цвет, к примеру, оранжевый. Штрих мы закрываем, убираем его. Далее дублируем слой с названием синий. Последний слой назовем, к примеру, красный. Сразу его закрасим аналогично названию. Красный. Следующее, что нужно сделать, это отключить автовыбор, если он у вас включен. Чтобы у нас появилась возможность перемещать слои а, непосредственно под любые другие слои. Зажимаем клавишу Ctrl, кликаем по тачпаду. Вот он у нас, первая строка, автовыбор у нас выключен. Все здорово. Зажимаем Shift и тащим слой по диагонали до отметки 27. По X и по Y. У вас могут быть другие значения. У меня вот так. Дублируем еще раз наш слой последний назовем к примеру зеленый и точно таким же образом протягиваем зажав клавишу shift и вот такой у нас получается простой 3d текст